Все снимаю. Мы вытащим обед. Так, не тычь мне в лицо. Вот так жарко. Вот это у нас... масса большая Это шедевр, это шедевр, с применением чисел Фибоначчи, а кто, вернее, как применялись, это уже дело десятое, главное, что сама идея была Продиктовано числами Фибоначчо. Вот. Это супер. Это супер предмет. Красиво не то слово. Великолепен. Как переливаются Цвета какие Обалдеть Получаю истинное наслаждение От того что я сообразил И сделал Все сварено Отковано Отполировано Отшлифовано, заколдовано, расколдовано. Все как надо. Шикарно. Ну что ж. Хорошее произведение искусства. Кто не согласен, я это искать. Кто не согласен, я иду искать Все Шикарный координатор У меня здесь Это Его Как можно назвать Корректор Балансир-корректор Корректирую Себя О, вот, целое кино снял С одной Вещью Ну что ж Неплохо Все Режиссеры Отдыхают Сценариста Какая красота Обалдеть О, солнце, как лучи солнца пронзают пространство О, Ловим лучи солнца И радуга там О, да Здесь целый космос В одном кадре целый космос Ну вот так вот как-то Вот тебе и Фибоначчи Так, сеанс окончен.